Облавливаем новое место. Одел я воблер опять. Свой. Ловчик. классный. Вот как далеко кинул, сейчас там должна быть. Бабахнет сейчас. Опа, хопа, хопа. Капешона дело.